Почувствовал. Эй, у нас двое. У него пулевое ранение в руку. Мел, ты держалась молодцом. Почти что комплимент. Иди в Лазарет. Элис, стой. Пойдем нам сюда. Сидеть. Фух. Многовато крови, да? Зря мы ее взяли. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Тут. Давай, девочка. Это Элис. Пойдем, Элис. Фу, умница. <как> спасибо. Ух уж эти новобранцы. Я им не доверяю. Еще раз спасибо. Эй, Мэнни, погоди. Можешь узнать, в чем дело? Ладно, только сначала отметимся, потом договорим. Ладно, спасибо. Пока, Эби. Пока. Да и Короче, остается только ждать. знаю даже, мне не верится. Тебе не надо верить, я излагаю тебе факты. Какие факты? Это просто слухи какие. Я говорю, мы уходим из зоны. Ты думаешь, мы отступим только из-за того, что на нас несколько раз напали? Видимо, командиру это надоело. Хватит, не хочу больше слушать. отметиться да привет есть для нас что нет ничего просто доложиться айзеку обоим да никогда не видел столько народу что-то назревает надо найти айзека сначала давай проведаем у вас а мы вдвоем в одной схеме и он тропит, как трап. Ты не то. Ты то. Я никого из них не знаю. А ты? будем знать Здорово. Эбби, тебе в кои-то веки понадобилось подвод Ну, один раз. Эбби, подойди-ка. Да? Я слышала про вашу стычку. Где напали? А, Где-то вот здесь. Рядом со складами. Ч ⁇ Уже не первый раз такое. Ты не знаешь, где Айзек? Был здесь пару минут назад. Ладно, спасибо. Пойдем искать. Ну хорошо уже, что он вокруг колена должен пройти через детектив. Плохо дело, да, док. Видала и похуже, не шевелись. <къех> да. Ну что? Полегчало? Более утоляющая подействовала, так что. А, так, да. Хватит. Держись. Как рука? <къех> Почти все пальцы останутся при мне. Ха, братишка, трех тебе хватит. Правда ведь? Чувак. Ну вот, дважды <къех> делать перевязку. Получилось. Так больно? Эй, hey. hey. все Погодите, будет хорошо. Морфий. Морфий. Все, все будет хорошо. Если бы тебе ногу оторвало, тогда я еще... Все помочь. будет хорошо. Да, вот Это ага, все случилось так быстро, но могло быть гораздо хуже. Помени черта. Привет. Как ты тут, детка? Еще несколько... Швов и буду как новенькая. Ребят, убедите девушку расслабиться. Мел, расслабься. Слушайся. Мне нужна помощь. Пойдемте-ка со мной. Ладно. Сиди здесь. Буду сидеть здесь. Расслабляться. Нора, ты хоть успела передохнуть? Меня отправляют в госпиталь на западной стороне. Приказали взять с собой все. Как Мел? Серьезно? У плода учащенное сердцебиение, но ничего страшного. Надо сказать Оуна, он захочет быть рядом. Да. Я покажу вам кое-что. Что? Идемте. Господи, это все наше? Да, каждый час привозят новых. Мел, не говори. Ладно. Нора. Хотя бы пока. Иди сюда. Кто в том мешке? Чёрт! Это Дэнни! Где Оуэн? Не знаю. Несколько дней назад наши обнаружили шрамов у причала. Дэнни и Оуэна послали на зачистку. Сегодня утром охрана нашла Дэнни у границы периметра. Он доковылял сюда, с пулей в животе. Чертова шрамы, хездепута! Айзек успел с ним поговорить, но... Насколько я знаю, больше туда никого не посылали. Ну, а Ован? Ты спросила Айзека, что случилось? Я пыталась. Но он так на меня посмотрел и сказал, чтобы я помалкивала. И вы тоже молчите. он большой мальчик, уверен, он в порядке. А где Айзек? Я аккуратно. Я слышала, он был в жилых помещениях. Ладно, я посмотрю, как Мэл, а вы… расскажете, что узнали? Да. Почему Айзек не послал поисковый отряд за ООН? Может, послал, только не сказал Нори. Ну, Нам нужен Айзек. Он внутри. Проходите. Спасибо. Надо же, кто пожаловал. Здорово! Сыграешь с нами? Не могу. Я Эй, Эшь деловой. Я не виноват, что я круче вас. Ну-ну. Увидимся. По этому месту я не скучаю. Черт, Ненавижу этот запах. После того, что было утром, я бы устроила им допрос с пристрастием. Понимаю. Тебе. Нам надо наверх. А язык там. А. Не знаешь надолго? Велел позвать, как вы придете. Пошли. Сэр, прибыли Эби и ему уснуть. Есть, сэр. Идемте. Мне сказали, вы вязали сбой. С нашей стороны потерь нет. Только раненые. Врагу повезло меньше. Почаще бы так было. Впервые вижу столько бойцов. Завтра будет больше. Еще не все подошли. А что происходит? Мы больше не можем воевать, как сейчас. Тогда как? Можно заключить перемирие. Но опять какой-нибудь урод с их стороны или с нашей стороны все запорит. Нет. Надо убрать их всех. Сэр, мы пробовали атаковать их остров. Но не так. Не все вместе. Через пару дней будет буря. Она послужит нам прикрытием. Вы двое поведете авангард. Подберите бойцов, подготовьтесь. Я с ООН. Когда они с Дани вернутся? Кто сказал, Нора? У ребят из Солт-Лейк-Сити друг от друга секретов нет. Он в порядке? Добро бы. Тогда почему никого не послали на поиски? Он стрелял в Дэнни, чтобы защитить какого-то шрама. Это чушь. Не понял? Тебя обманули. Этого не может быть. То есть Дэнни потратил последние силы, чтобы соврать мне? Сэр, если люди узнают, ему не жить. Как только увидят... Пристрелят на месте. Тогда советую об этом не трепаться. Отправь меня. Я его разыщу, и мы разберемся. Нет. Но ты сказал, добор, еще Нет. Та... Второй попытки не будет. И это важнее любого из нас. Уж точно важнее, Оуэна. Если он объявится, ладно. Я его выслушаю. Разберемся, что к чему. Ты мне нужна, Эбби. Ясно? Да. Ясно. Хорошо. Посмотри карты и собери отряд. Сходи поешь, потом поговорим. Не мог он убить Дениса за какого-то шрама, правда? Нет, Эбби, нет. Я вернусь к утру. Придумай какую-нибудь отмазку. Айзекс тебя шкуру сдерет. <свес> Не перед штурмом же. Он сам сказал, я нужна. Если Оуэн вообще жив, где ты собираешься его искать? Я знаю, где <свят> Что? Ну правда, оудь, хватит! <свят> ну ладно. Тогда иди сюда, вместе полюбуемся пейзажем. Я вижу. Красиво. А. Эбби, мы забрались на такую верхотуру, и ты струсила на последних двух шагах. Да. Да. Уговор был до сюда. Вот. Давай вот как Либо ты сейчас Сядешь здесь Со мной на краю Либо вот сюда на детское сиденье И мы насладимся видом А как же тренировка? Серьезно Ты что, не можешь один раз пропустить? Нет Давай это обсудим Уже темнеет. Да? Ладно. Стой! Ты что, сдурел тут высоко? Боже мой! Знаешь... Эбби, я больше не могу так жить дальше. Оуэн, я серьезно. Или мы расстаемся? Я всегда тебя любил. Нет! Прыгнула? А я не видел Думала, ты утонул И решила меня спасти? Нет Удостовериться, что утонул Я нашел кое-что потрясное Что? Придется тебе плыть за мной, чтобы увидеть Ладно, но сперва взгляни. Оуэн… А что они сделают? Вышвырнуть несчастных цикад, которым некуда идти? А если да? Не хочу выяснять. Ты должна это увидеть. Глубокий вдох… Или дальше? Круто. Это, наверное, как зоопарк, но с рыбами. Океанариум. Какая же ты умная. Молчи. Смотри, какой нерпён. Я как-то видел тюленя. Он был пятнистый. У тюленей нет пятен. Они буры. Это морской лев. Нет, нет, ты ошибся. Но я сам видел своими глазами. Помоги мне. Что это вообще? Ну, это явно вроде театра. Но для рыб. Ты что, самку кличешь? Что? Я пес? Я так лаю. Ты идиот! А ты любишь идиота? И что это о тебе говорит? <смех> Эп, пока не посмотришь, не уйдем. Как думаешь, лодку задействовали в шоу? Нет, похоже, кто-то устроил тут причал на скорую руку. Хочешь глянуть? Mm, сколько ржавчины. Это придется выкинуть. <связь> Здесь детские вещи. Тут была целая семья. Какие рисунки? Интересно, что с ними стало? Может, ушли к псам? Ага. Или их убили шрам. Хм, оптимист. Хм. Ладно, лодку осмотрели. Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Думаешь, тут есть еще что-то? Конечно. Идем. Что ты делаешь? Устраиваешь мне водное шоу? А я похожа на пятнистого тюленя? Он был в пятнах. Помоги залезть. Че. Давай. Да, сейчас. Охренеть. Выдаешь. Вчера выжила 85 кило. Понятно. Итак, мы быстро осмотримся, а потом. Пойдем обратно. Угу. Но на самом деле ты будешь просить меня остаться тут. Не дождешься. Посмотрим. А рыба тут есть? Интересно, какой-нибудь из них выходит в океан? Так нечасто не часто увидишь. Смотри, пятен нет. Видишь? Ну, тот был не из бронзы, так что. Стекло. Это резервуар в полу. Представляешь, как здесь было раньше? Толпы людей, детский смех. Отцу бы здесь понравилось. Ага, он бы просто свихнулся. Ага. Это будет моя хата. И точка. Жду в гости. Ах, вот как? Хотя вообще нет. Посмотрим на твое поведение. М -м -м, козлина ты. Начало так себе. Надо будет позвать сюда остальных. Правильно, сделаем мы из них нарушителей. Считаешь, она того не стоит? Посмотрим, чем нам это аукнется, когда вернёмся. Нравится? Ну, тебе. Можешь сказать мне, что... он ты был прав. Спасибо, что превращал меня в такое место. Я подумаю. О, Боже. Думаешь, это наш капитан? Его дети сбежали к шрамам. Боже. Mm. Ну, зато мы нашли ключи. Ты с ума сошел? Они ему уже не нужны. Не понимаю, почему люди добровольно уходят к шрамам. А что? Это же культ психов. Вот что. А в зонах люди считаются цикад террористами, фанатиками. Мы были глупыми, они. А не фанатиками мы взрывали посты и убивали солдат это это другое это я к тому не вздумай говорить такое на стадионе ладно ну ладно ладно как думаешь сколько времени я не знаю время есть Это та семья с лодки? Скорее всего, да. Откроешь? Ключи у тебя? Ах да. Этот? Не. Может, есть? Черт. Сколько времени он все это рисовал? Ты хочешь спуститься туда? Давай, последняя обещаю. Последняя. Только не смотри вниз, иди, нормально. Смотри. Повидать Слушай, но он вечером, Может, уже повидал. О, Господи. Надеюсь, что нет. Крепкий у тебя форт, Макс. Сразу видно мастера. Ого. Эй, заходи. Да. Видишь? Я же говорил, они пятнистые. Да, да. Тебе ведь противно. Ну, уже Прости. Не стоит. Поговорим? Я знаю, что зацепок не осталось. Но... Но, Джоэл, где то там, понимаешь? Понимаю. Что я могу сделать? Давай вернемся, потренируемся. Да, да иди. А ты что? М -м. Побуду еще немного с теленями. Тебе уже говорил. Не стоит.